У нас в Октябрьском районе Курской области одна из крупнейших в Европе мясохладобоин. Сейчас уже работает группа компании «Мираторг» и мощности только набирают. Для нас это в том числе и дополнительные новые рабочие места. Только в этом году дополнительно на это предприятие еще 1300 человек необходимо будет набрать. Я на номераторг два года назад пришел простым рабочим, увидели, оценили, предложили попробовать себя в виде мастера, не отказался, не пожалел. требуется начиная от неквалифицированного персонала, то есть это производственный рабочий, укладчик-упаковщик, заканчивая уже для специалистами в разных отраслях. Это и техническая служба, и операторы экип, и технологи, именно управленцы.